посетители моего канала, я Леонтий выгорь Сегодня мы рассмотрим новую программу. Это называется у нас разделение на проборы. Сейчас вы видите, какие есть разделения на проборы. Вот, на голове. Здесь у нас есть фронтар. Это фронтальная зона. Вот, передняя Потом есть, идет от уха до уха. Верхняя зона. Потом идет технологический процесс, э, полный, как оно разделено. Это идет и сочно затылочный и затылочный. Вот. Э, фронтальный э, сочный, потом и срочно-затылочный. Потом идет затылочный и нижний затылочный. А, вот. Потом идет у нас э, разделение зона короны. Это как подкова. Она разделяется, от, исходя от э, фронтальной зоны. Вот. Для того, чтобы создавать объем. чего нам нужны эти проборы, которые мы сегодня изучили? Для того, чтобы можно было хорошо простричь волосы и создать любую форму, как в мужской, так и в женской форме. Форма стрижка это означает создать красоту и облагородить красиво волосы чего нам нужна мойка да. головы мойка техники головы вот идет мойка с наклоном вниз вот. и нет наоборот с наклоном назад Года головы нам нужна для того чтобы у нас были чистые волосы и перед каждой стрижкой обязательно нужно мыть Волосы, будь то они жирные, будь то они сухие, будь то вы уже мыли волосы дома за день до прихода в парикмахерскую в салон. Это обязательная процедура. Без нее вы не сможете выполнить форму стрижки. Прядь не даст возможность при оттяжке показать ровную линию пристрельности. Какой выбрать пенюар для клиента? Существует э, несколько типов э, пенюаров для э, клиента. Все такие типы применяются в парикмахматическом искусстве, в салоне.